Лоскут по краю, бьют из петели, Слетают стаей на теплый берег. И на просторе им день на роздых, А ночью в море все небо в звездах.